Всем привет, с вами Станин Атплай, и сегодня я хочу с вами поговорить о том, что у меня видео не уходило очень долго, и не должны были выходить, крайней мере, это видео. Но, поскольку я в прошлом видео написал, что мне не будет видео на двух месяцев, что немножко неправда, потому что прошло всего месяц, уже видео вот вышло. Но, это потому что вдруг э, дела сделаются так, что будет... Видео не 1-2 от... Одно... месяца не будет, а может быть 3. Поэтому я решил снять это видео, чтобы вы меня не забыли, все было хорошо. Вот я хотел говорить о качестве моего микрофона. Вы сейчас слышите более-менее нормальный звук с небольшим количеством шумов, да? Но это уже меня включило подавление шума. Сейчас вы будете слышать его без подавления шума. Ну что, как вам звук? Я думаю, что он не особо нравится. Вот смотрите, я молчу. И на шкале звука бандикам он э, от 3 до 5 шкал, типа, громкости показывается, что очень плохо. И я сейчас это исправлю. Ну что, я вернул, и сейчас должно быть все более-менее нормально. надеюсь... А, вроде бы, нет, а вроде бы, да, так что... Если вы пришли сюда за хорошим звуком, можете пока что уходить. Да я шучу, не уходить, ставьте лайки, учу. Попадает на лайки ну ладно это не главное вот если эти шумы они хоть чуть-чуть на есть то я хочу все то чтобы их не было вообще да я могу это сделать то До... на этом микрофоне я этого сделать не могу У меня уже другой микрофон получим вот это потому что блин подавление шума здесь я довольно не так уж и просто вот не просто. Вот, потому что этот микрофон, сколько он там, рублей 500 стоит, вообще. Ну, тогда это было мало, а дор... Ну, еще он стоит рублей 200, тогда он дороже, то есть стоит. Вот, поэтому мне нужен лучший звук, и вы должны понять. Насчет саймов я должен был сказать уже, вот, и, и, ну, просто, ну, понимаете, мне мозги, -то. вообще, не шарю. А, да, кстати, вы еще меня так слышите, потому что у меня громкость, там, плюс 10 децибел, угромчения. такого слова нет, я знаю, прибавление к звуку. И, знаете, то, что я хочу себе М -м -м -м -м, хороший звук, это довольно логично. А, и самое главное, что я хотела вам сказать, я хочу накопить себе на свой личный компьютер, потому что я это не личный, мне с братом владея. Если ещё видео там выходили раз в месяц, то тогда я хотя бы, скорее всего, смогу выпускать раз в неделю, максимум 2 две недели. Потому что я в компьютере буду сидеть практически каждый день. Не каждый, но практически каждый день. И времени на него то есть, будет больше, потому что вот сейчас сидит брат, допустим, ну, представим. И все, мне не могу сидеть за компьютер. Вот сейчас он ушел, и я сижу. Окей? Окей. Вы меня поняли. Угу. Нет, я уже устал говорить, потому что это слишком тяжело, я устал сегодня, я занимался работой. Нет, но это не так важно, потому что наше видео восходит к концу, надеюсь, вы досмотрела до конца, тогда поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, и расскажите своим друзьям, если вам не трудно, побежить на группу ВКонтакте, если у нее будет ссылка, или добавьте меня в друзья, если тоже будет ссылка, если вы не такие длинные человек как я, то ну, тогда окей. А на этом все, с вами был Сноя Пай, всем пока.